Добрый день, дорогие друзья, добрый день, уважаемые радиослушатели, интернет-портал радиоцентра Сан-Гейтс. Начинает свои программы, и сегодня пятница, 29 э, июля, и у нас сегодня на связи э, Москва и астролог, профессиональный астролог Андрей Бухарин, руководитель э, школы астрологии. Андрей, Здравствуйте. День добрый, Майкл. Добрый день, все радиослушатели Сангейтс Радио. Да, и, и им сочувствующее <связывая> <связывая> в других частях городов и стран нашего маленького земного шара. А, у нас время-то в Чикаго еще ранее, у нас только 10 часов утра, ну, а в Москве в, этот, в это время да, 6 часов вечера, правильно? Да, 17 часов, да, да. мой круглый. Да, Ну, какое-то время мы, Андрей, с вами не встречались, это связано было с вашими разъездами, поскольку вы человек востребованный, вас все, так сказать, желают видеть, слышать, ну, и, соответственно, образом, первый вопрос, это, конечно, какие-то прогнозы. Ну, вот э, давайте э, проанализируем, что было в прошлый раз. Вам виднее, вы сами, в общем-то, э, то, что вы говорили. Ну, во всяком случае, сегодня я на Фейсбуке... Э -э. Вернулся в прошлое и посмотрел, как движение было, из ваш, один из ваших прогнозов, это движение евро против доллара, валюта, и все, вот там графики показаны, я в этом деле как раз-таки специалист, то есть все абсолютно один в один, самое интересное, что, вот, скажем, мои графики, которые я помещаю, уровни смотрят на твиттере в день по несколько тысяч просмотров. Графиков. И в один из дней я поместил как раз прогноз известного астролога, так там было написано, и как раз ваш график движения евро и доллара. Ну, реакция была, сами понимаете, ну как не все трейдеры разбираются в астрологии, будем мягко говорить так, но в самом случае все это действительно было. И я хочу еще один отметить момент. Когда, помните, в одной из программ у меня гостем была ясновидящая Лариса Суверон, и она говорила о том, что предполагается, она видит какую-то активность вулканическую, какие-то вулканы, лава и так далее. Ну, я нашел, да, и вы сказали, что одно из мест, где, возможно, это может произойти, отметили, что это вот Адриатическое море, это Италия. Ну, и вот я посмотрел о том, что было сообщение такое, что отмечена была активность того самого вулкана, после которого извержение которого погибл город Помпей, Вот, вулкан, И это было действительно примерно в то время, когда она об этом говорила. То есть в районе 15 июля это было. Так что это то, что я помню. Ну, вы отмечали о том, что Южно-Китайское море, правильно? Там какая-то... Да, там военно-политическое обострение. Южно-Китайском море, и так как еще до сих пор идет транзитная петля Марса, а она закончится, я сейчас скажу, когда она закончится, то есть последнее ее касание будет 22 августа 2016 года, вот когда она пройдет 8, ну, в 9 градусе Стрельца. И тогда закончится транзитная петля. То есть эта транзитная петля длится практически вот с февраля месяца этого года. И вот до, получается, 22 августа, как бы вот все, что заложено было, вот все, что сигнифицируется Марсом в данном случае, это какие-то военные столкновения, там, конфликты, пожары, э, всевозможные вот эти конкурирующие такие вот действия. То есть они будут либо противостояние, они будут именно в это время, ну, скажем так, они должны как-то вот здесь отреагировать. И один из регионов это был действительно Южно-Китайское море, где даже суд Гаги, насколько я понял, там что-то запретил Китаю, но Китай сказал, что не согласен с этим, и ситуация нахиляется. То есть там, в общем-то, претензии территориальные, а территориальные претензии одной страны к другой очень часто заканчиваются, к сожалению, военным противостоянием. Да. Ну или очередным 897 предупреждением китайцев. Это мы тоже знаем. Китайцы, они постоянно какие-то претензии к своим там, в какой-то суд в Гаге, вы же понимаете, китайцев. Ну, вы знаете, я слежу как-то за астрологическими новостями, поскольку вот, ну, на нашей территории, в самом случае, тоже есть известные астрологи, и вот называет дату, вообще-то говоря, август-сентябрь, какая-то вот такая вот ситуация. Давайте мы спрогнозируем, вы спрогнозируете, точнее, что у нас происходит в августе. Кстати, называет какую-то такую дату, вы сейчас примерно ее как раз и назвали, 23 августа. Вот 23 августа одна из известных астрологов у нас в Соединенных Штатах, я слушал ее прогноз, она говорит, ну вот эту дату зафиксируйте себе, 23 августа. Что такое 23 августа, ну вам виднее, естественно. Ну, я бы хотел отметить, вообще вся последняя неделя августа, она отмечена таким напр ростом напряженности именно на религиозной почве, именно, скажем так, рели либо религиозно-идеологической. То есть там много будет таких взаимодействий конфликтов, как я понимаю, на этой почве, ну могу астрологически это обосновывать, ну скажем сейчас вывод делаю, поэтому вот, например, вы знаете, например, что в Украине идет крестный ход, то есть замер, ну, там очень масса, как раз вот к празднику к 28 августа там религиозный праздник при Святой Богородицы и уже масса этих паломников, то есть это очень много людей вошли уже в Киев, то есть там такие движения идут сильные, то есть они как раз как бы кульминация всех этих вот действий, как раз будет на эти дни, то есть они как раз происходят, они соответствуют описанию астрологическому, то есть именно то, что это религиозная тема, то что противостояние, скорее всего, то есть я опасаюсь как бы не было там каких-то вот провокаций по типу, знаете, вот когда был Майдан, там была небесная сотня такая, ну, то есть погибшие за революцию. А здесь как бы зеркально не проигралось, чтобы не сделали эти силы, которые за войну, ну, скажем так, небесную сотню со стороны религиозных паломников, к сожалению. Потому что там много показателей на конфликты. И я бы сказал, если так, еще на 22-23 это конфликт на уровне слов. Да, нет, там уже и конфликт уже с, с исполнительной властью показан. То уже 23-24 это конкретно конфликт на религиозной почве. Это Марс-квадрат не Нептуну делать. Но он обычно как раз где-то за 2-3 дня до точного аспекта. То есть это да попадает на 22-23 августа, я это подтверждаю. И кроме этого надо понять, что это еще будет а, точка, вот эти выходные, оно будет именно приближаться к серединной точке. Такая серединная точка есть между... Ну, срединная точка между затмениями. 18 июля некоторая часть астрологического сообщества не, скажем так, не считает, что это затмение. В общем-то, оно как бы полноценным... Ой, извиняюсь, не, затмение, не июля, а августа. Оно каким-то вот таким полноценным затмением его считать нельзя, но тем не менее. Это уже такое... И простым полнолунием, я бы тоже это не относил, 18 августа. Поэтому ситуация такая активно накаляться будет именно с середины августа до конца, ну, к солнечному затмению 1 сентября. 1 сентября. Да. А, ну, ну, вот середина как раз. Да, это... и э, ну, как я, так сказать, слышал 30 августа, как раз на мой день рождения, э, Меркурий становится ретроградным. Да, поздравляю вас. Да, это один из это... в соляре, если ретроградный Меркурий, что человек может сменить в этом месяце, мыш... то есть в этом году свое мышление, даже либо... не... работал. Да, только мышление, а то сейчас модно менять другие, другие вещи, мне это не грозит. Но вот в качестве Меркурия, у меня сильный Меркурий, насколько я понимаю, да. Да. чем это, вот скажем грозит таким людям, у кого вот Меркурий, как у меня? Ну, во-первых, бояться не надо этого. Другое да. дело, что рядом с затмением будет соляр. Это называется соляр. То есть, когда программа, субпрограмма на год такая накладывается. И, во-первых, это надо проанализировать индивидуально карту. То есть, если вот так говорить, суть в том, чтобы если хорошие транзиты от карты соляра к карте натальной, так оно прекрасное затмение Оно фатальность даст, но фатальность такую позитивную. Вообще, слово фатальность э, скажем, несколько иной, ну скажем, такой демонический смысл заложен некоторыми ну, людьми, которые вот там стращали народ. Да. И фатальность это неизбежность. То есть это... Не... Да, не да, сказать, а неизбежно да. можно и джекпот выиграть, удачно выйти замуж, и, там, и, и, и забеременеть можно неизбежно. Понимаете? То есть это не значит, что это плохо. То есть, поэтому здесь надо просто понимать, что мало того, люди, рожденные в затмении, они, как правило, все события важные в жизни у них происходят либо в затмении, либо на серединной точке. То есть вот такой классический пример – это Кейт Миддлтон и Принц Уильям. Если их брать, то есть у них э, классика жанра, кстати. Ну, вот так. Вот. Поэтому здесь ситуация, то есть, если вот мы рассмотрим август месяц в целом, ну вот, как август месяц, то я бы так отметил, что... У меня, кстати, готовы графики такие, я специально их подготовил. Они как раз описывают астрологическую такую картину, что если в целом э, первая половина, она так радикально не выражена, негативная, ну такая на обычный август месяц, то конец именно где-то вот с 23-го, я бы так сказал, с 18-го числа вот начинается маятник, качается в сторону отрицательную, 21-го 21 еще такая компенсация положительная есть, а вот с 23 по 26 очень самый максимальный пик негатива отмечен. То есть он под затмение, ну и там еще ближе к затмениям, 28, 29, 30, 31. То есть там тоже. Но ну это уже затмение. То есть здесь не значит, что плохие аспекты идут. Здесь затмение. Хотя есть глобальный аспект негативный. Это Сатурн, квадратик, Нептун. Вот о чем я говорил. Кстати, это один из показателей падения цены на нефть, на основании которого я строил прогноз еще за два года до этого падения. У меня есть публикации. И на сайте, и в моих вебинарах, если уж так <смех> как аргументирую. Вот, скажем так, откуда эти выводы я делал. Поэтому, правда, вот летом там отскок был такой, до сколько там он отскочил, до 50 даже, но на сегодня уже 43, то есть уже, извините, уже на 15% уже меньше, и это, то есть можно констатировать факт, что в июне 2016 года произошел разворот тренда нефти на нисходящий, и мой прогноз, я вот заявляю сегодня: тоже, вот что он, нефть будет падать, и ну, как минимум, там уровень 27, на мой взгляд, она все-таки проведет, не проведет, но подойдет со второй с очередной попытки. И я, как бы к этому, склоняюсь. То есть, это мое мнение. Вот, поэтому, ну, вот посмотрим, проверим, скажем так. Ну, я могу просто добавить э, о том, что, скажем, э, да, нефть идет и по моим, э, не прогнозам, а по моим уровням, нефть идет вниз, и то, что она предполагается быть менее чем 30 долларов, это еще было, скажем, я об этом говорил еще в начале года, э, но... Скажем, если вот евро, то, что вот на фейсбуке, да, допустим, я как бы этим занимаюсь, то просто с уровня до уровня это довольно много. Значит, если кому-то это надо, если кто-то хочет на этом зарабатывать, это как, как в общем-то, работа, как комбинация в шахматах, скажем так, то это достаточно много можно зарабатывать. Хорошо, скажите, все-таки… Ну вот какая-то политическая атмосфера в мире в августе месяце, политическая, может быть, не политическая, она может измениться благодаря вот этим событиям, которые вы видите, там напряженностям планетарным и так далее. Вообще затмение – это фактор вовлечения, опять же, фатальности, вовлечения коллективных событий ну, больших масс людей. И вот, значит, то, что будет сигнифицироваться Нептуном, в частности, религиозность такая, именно не показная религиозность, а именно, вот внутренний такой вот, именно внутренняя вера. То есть показная – это обычно Юпитер, когда вот там атрибуты всякие такие показаны. А Нептун – это внутренняя составляющая вот, человека, его идеалов. Она как раз, эта планета поражается планетой препятствий, э, жесткости, какой-то нетерпимости, ограничений. И места, где выражены, либо такие будут именно темы религии, жидкости, там, идеологии, они будут очень сильно на это реагировать. Это, кстати, один из показателей проблем, даже просто вот в этом месяце будет ухудшение, первых проблем с водой. Просто с обычной водой, потому что Нептун имеет отношение к жидкостям, а Сатурн, когда поражает, говорит о том, что реки будут мелеть. Но вот эта тема такая, что могут даже озера уходить, какие-то водоемы будут осушаться очень сильно. А какие это уже показывает астрокартографическая проекция этих планет на Землю, и там уже можно сказать, где наиболее места более поражены. Это, кстати, вот ответ предыдущему, помните, был журналист, очень замечательный, мы с ним общались здесь троем и вот задавал вопрос, типа, а вот территориально могут ли узнать? Ну, да, есть такая наука в астрологии астрокартографии, которая отвечает на этот вопрос, в какой местности этого произойдет то или иное событие. Но, по крайней мере, оно как-то уменьшает диапазон поиска, чем если просто там все подряд сканировать. Поэтому я считаю, что именно на идеологической почве, где на религиозной, где есть какие-то в это время праздники, столпотворения, там будут и, скажем, события. То есть по теме Нептуна. Но это также еще тема моря тема морских каких-то э, ну вот, э, событий в море. Ну, поэтому возвращаешься. Мы больше знаем Нетун это, э, так сказать, бог, в Греции, это же бог воды, на самом деле. Да, то есть, ну, есть... по-астрологическим он тоже да. потрогирует. естественно, -то. это все то, что связано с водой, да. Угу. Так, э, да, и поэтому здесь, конечно, будет все именно идти, то есть события на, на, на воде, события с жидкостью либо события с верой психологией, психикой вот эта тема нептуна когда бы его скажем так зона ответственности. То mm -hmm. здесь будет вот именно, именно такого э, негативного характера события, потому что эта планета она поражается, онабыт она раз это на затмение, то это вот как раз фатальные и крупномасштабные какие -то события. То есть это не такие неличностные события, что кто-то там где-то что-то разлил стакан воды на себя и так далее нет не в этом плане. А именно вот такого, что, кстати, могут быть э, разрывы нефтепроводов в это время происходят. То есть именно, нефть, потому что нефть тоже описывается Нептуном, и э, где, э, это период повышенной опасности, поэтому службам, имеющим отношение к этому, следует, ну, как бы именно вот в период конца августа, начала сентября крайне бдительно быть. не рекомендовал бы в это время запускать новые участки трубопроводов каких-то, потому что они будут... Ну вот, как раз неудачное время для этого. Вот, ну, это если вопрос. у нас спросят, ну это в большей части к вам, Газпром там, и так далее. Ну, почему в Америке, что ли, никто там трубопроводы не прокладывает, или в других странах. То есть это. Ну, если кто-то слушает из специалистов там, из если слушают наши программы, и, кстати, все и с этим надо мне сообщить о том, что. Руководство радио не несет никакой ответственности за мнение гостей в эфире. В данном случае у нас в эфире астролог Андрей Бухарин. И если вы хотите задать вопрос Андрею или, допустим, с нами побеседовать, оставить свои комментарии, свои замечания, вы можете это сделать на sungatesradio.com sungate и sungates108, это наш скайп. Андрей, скажите, пожалуйста, а вот как отдельно взятые страны? Ну, мы знаем о том, что в Турции то ли произошел переворот, то ли была попытка этого переворота, никто до конца таки не понимает, что там произошло. Есть что-то такое развитие, потому что вот как-то все так устремлены взоры в эту сторону, ну, а также в сторону, скажем, как всегда, арабских стран, там, скажем, Сирия, там. Ну, если помните, как раз я рассказывал именно, что три территории такие, которые будут... Кстати, давайте вот вспомним мои прогнозы еще где-то полтора месячные или до двухмесячные, когда мы с вами начали там так плотно общаться, где именно в вашем эфире, Майкл? То есть у меня прогнозы есть, скажем, ну, там в соцсетях, но именно в вашем эфире что я три зоны э, рассказывал территории то есть это будет это Украина где вот именно тема активизации там вот э, противостояния она вот сейчас в связи с этим крестовым походом она очень сильно э, напряжение там начинается вторая это Ближний Восток то есть Турция ну Турция наверное, собственно там и находится и третья, это Южно-Китайское море то есть я не говорю что про Америку ничего там не говорю не про скажем, Австралию или какие-то другие регионы, а именно эти три, потому что на транзитной петле именно Марса, на начальном этапе, там как раз, скажем так, было, было зачатие этих событий, ну, показано, что а продолжение, скажем, по аналогии такой вот медицинской инкубационный период и потом, собственно, признаки уже событий, они уже происходят как раз вот в наши дни. Да, я хочу сказать, что Турция там, у них, я, кстати, мне вот обращаются люди, по, куда поехать, в какие страны. И я Турцию не рекомендовал, то есть кто обращался ко мне, вот, наверное, последние месяца-два уже, наверное, вот, и даже еще до этих всех переворотов, потому что это повышенная зона нестабильности. Хотя это не значит, что это Турция вся там горит огнем или что-то в этом духе. но вот, вы представляете, вот так приехать с семьей, с детьми, и там никак не вылететь, там самолеты военные в воздухе летают и так далее. То есть это отдых такой. Да. Как на пороховой бочке, да, совершенно верно. Вот. А, ну, хорошо, да. Но... А вот сейчас я могу по Турции сейчас гляну что у нее происходит по ее таким, если так глянем, показателям государственно, что у него там происходит в этом месяце. Кстати, у Турции. У Турции опять будут какие-то события, имеющие отношение с переворотом, но, правда, я так думаю, э -э в журналистике какие-то смены порядка 9 августа, то есть там очень могут быть, ну, скажем, какая такая неожиданная информация о Турции выйдет, давайте проверим. Далее, не очень, скажем так, одновременно с 7 августа по 12 августа идет рот, рост авторитета Турции, что, скажем так, в Багдаде все спокойно, но Багдад это не Турция, она как бы она, да. так, импровизацию делает. То есть, Завтра и против. успешные военные действия официальных эм, военных где-то вот с 17 по 19 августа, то есть, они, если будут проводить какие-то мероприятия, то они будут, ну, скорее всего, будут какие-то там э, такие, ну, не война, скажем так, а какие-то вот э, очаги э, борьбы с э, каким-то, возможно, с преступниками или с кем-то. То есть я бы сказал так, серединами, опять же, до 18, опять рубеж-то какой, вот это все там произойдет, там все произойдет на полнолуние 18 августа, в Турции еще продолжение, но такой, но успешное для официальной власти. А вот в конце 31 где 31 августа, очень показатели большие для, опять, для каких-то, я бы сказал, неприятностей с самолетами и военных переворотов, как бы тема такая. Как бы не было опять продолжения военного мятежа, причем уже, опять же говорю, на идеологической почве, чтобы там власть не светские военные взяли, а вот эти, ну скажем там, про ИГИЛовское какое-нибудь там направление или что-то в этом духе. Потому что вот как раз на затмении по гороскопу Турции показано военное обострение, именно за день до затмения, 31 августа. То есть события такого военного характера. Поэтому я бы рекомендовал, если кто уж там едет отдыхать, отдыхать лучше в Турции, ну, если уж там не отвертеться или по делам, это где-то с 7 по 12 августа, даже в крайнем случае до 18. А вот вторая половина, и особенно вот период 29, 30, 31 августа, это уже период очень неблагоприятный, опасный. Но если вот Турцию так смотреть... Yeah. Да, и почему у них могут быть именно опять какие-то вот проблемы по, с, именно в небе вооруженных либо революция такая да, либо мятеж очень вероятен по крайней мере тех кто против официальной власти они показано что они могут в это время ну, какие-то действия совершить такие заметные военные. Ну так вот. Ну естественно туристам быть в это время и наблюдать за этим всем, ну, ну мало ли, бывают люди, кому это нравится, но тем не менее, нормальным людям семьям, как я понимаю, лучше это избегать. Вот так вот. Я понял. Радко. Да. Радко. Да. Радко. Да. Хорошо. А что на территории Соединенных Штатов? Как позиция противоборства претендентов? Ну, там да, что-нибудь изменилось в картографии, допустим. Сейчас посмотрим. Вот я бы хотел, чтобы вы рассказали. Мы же рассматривали, помните, что в августе у этого -то Дональд Трамп да. у него какие-то. Так, давайте сейчас еще раз помним, что там показатели какие были. А, у Хиллари, вспомним, у нее тут негативные показатели идут. Тут падение авторитета. У нее, кстати, на 18 число идет. Причем эм, неожиданное. Какой-то компромат выйдет. Э, именно в период с 16 по. Ну, я так думаю, на полнолуние на это где-то вот там жахнет. 18-19 числа. Скорее всего, около 18 -го. Вот. А у э, ее оппонента. Дональда Трампа. У Наоборот. Него... Трамп, да? правильно? Да, да? Трамп. Да. Да. Наоборот, да? У него... А у него именно в эти дни э, он на белом коне. У него, у него очень успешный, у него рост авторитета. Ну вот смотрите, как интересно. Вот как раз... Но до 3, до, до 3 августа у него какой-то тут публичный позор где-то будет в конце, в последних числах июля сейчас очередной, что-то против него там выйдет, и он какие-то минусы такие, именно, именно позор публичный, вот как это можно выразить. Вот. Но начиная где-то вот с 5 августа у него, до 25 августа у него очень активные показатели, и главное, что любопытно, на период, именно опять же, полнолуния 18 августа у него рост авторитета и народной любви, скажем так, к нему. Я уж не знаю, там, что там такое произойдет. Но, к сожалению, если мы помним, что э, рост авторитета у Дональда Трампа происходит всегда, когда в Соединенных Штатах происходит какая-то трагедия. Вот, э, как бы он всегда э, набирает высоту. То есть, если, опять же, тише благодать, то у Хиллари Клинтон, скажем так, баллы растут то есть здесь э, надо тоже вот смотреть, как бы где-то не произошли какие-то события, которые были, помните, подобные там в клубе, какие-то там такие негативные, я даже не хочу эти слова называть, чтобы, э, скажем так, внимание людей не было сконцентрировано на них. Ну, трагические события, скажем так, да, вот трагические события, они укрепляют его авторитет, если так скажем. Поэтому я бы рекомендовал, э, ну вот если мы посмотрим Новолуние, сейчас, это у нас, минуточку, сейчас найду я дату его. Который, А, ну да, оно же будет 2 августа, давайте сейчас посмотрим, что там на Соединенные Штаты там показано. Так, минуточку, немножко терпения. Ну, Майкл, вы можете что-то расскажете, я пока сейчас подберу. Вы знаете, мне, я не интересуюсь, ну как не интересуюсь, я не занимаюсь, точнее, политикой, это у нас был Ярослав Беклемишев, он как раз специалист, политический обозреватель. Кстати, были какие-то отзывы на эту тему, потому что люди как-то хотели... Они говорили, давайте мы дадим слово астрологу, то есть политика политикой. Как говорил кардинал Деррич во времена правления Ледовика XIII в Франции, он говорил, политика политика, любовь, любовь любовью. Вот, это о политике как-то не очень хочется говорить. Ну, что ну, есть, то есть. Да. Я готов ответить, то есть, значит, смотрите, очень а, такие негативные линии, которые показаны, это, это где-то вот период, то есть города а, Батон-Роуз. Вы знаете Запад Техас, э, Восток Техаса, mm -hmm. вот эти, где Новый Орлеан, вот Новый Орлеан. Джексон, Мемфис, Нэшвилл, Индиополис, кстати, Чикаго на этой линии находится, между прочим. Вот здесь вот это, то есть, скажем так, средний Восток Соединенных Штатов Америки. То есть центр и средний восток, то есть вот запад Соединенных Штатов, здесь я, ну, по крайней мере, особенно средний запад, там хорошие показания, скажем так, безопасно, а вот именно средний восток, то есть не совсем побережье, вот я бы больше вот эту часть, которая дальше от побережья, вот она, Колумбус, вот эти города, они, Литл Рок, родина Родина Клинтонов. Да? да? А кого? Хиллари, да? Или кого или... О, обоих, обоих. А, да, не обоих. Они, не да я... они проживали, у меня есть знакомые, проживающие в Литл Лороке, мои хорошие знакомые из Минска. И я когда-то рассказывал, сын вот, моих знакомых, он специальная программа была «Юные сенаторы». И вот их посетила Челси Клинтон, они примерно ровесники, и вот они даже, как бы так, так сказать, ну, играли, если можно так выразиться, вместе. Вот mm -hmm. это было, да, Clearwater там это все, это было, вот компания это была, и там оттуда тянется шлейф каких-то таких, ну, вот оттуда все пытается найти, какие-то там факты, которые вроде бы порочат Хиллари Клинтон, поскольку естественно оппоненты ее и сторонники Трампа, как всегда оно и происходит во время предвыборной гонки. Вот, так что, да, там там это. Да, вот, поэтому Но... вот эти места опять же, если там политики, которые идут, то есть имеют отношение к этим городам, которые идут на пост президента Соединенных Штатов, то вы понимаете, что это как бы более еще более вероятно, то есть ну, объяснимо, почему там могут быть какие-то такие случайные совпадения негативные. Ну, то есть в этих городах я бы как бы рекомендовал усилить безопасность и так далее. То есть это не, иными словами, не западное побережье, а вот именно вот здесь, средний восток Соединенных Штатах Америки. Вот так. Если Понятно. уж, надеюсь, полно ответил на вопрос, ну, в пределах да, да, да. а, а скажите, Андрей, вот э, заканчивается пара отпусков, последний месяц остался, люди э, с детьми уезжают вот а вот куда бы вы не рекомендовали бы ездить, ехать? Все-таки, какие регионы мира, ну, куда обычно люди едут отдыхать, куда-то там... В августе, да? Ну, август месяц, да, в сентябре дети в школу, как обычно, первая неделя еще сентября захватывается. И вообще, если, скажем так, до 20 примерно сентября вот такие вот события не очень позитивные, будем в целом У -у -у. в мире, да? то куда, все равно ехать куда-то люди будут ехать, но куда бы вы не рекомендовали об особенности ехать, в какие вот регионы вопрос. Ну, конечно, сейчас... Вы не готовы? Нет, я готов, почему туристический yes. бизнес, если по мере роста популярности нашей передачи будет так. Ну ладно, я отвечу, конечно, потому что жизнь людей она важнее, чем Я разошлю нашим рост. туристическим агентством э, Греция выделена под таким негативным показателем, вот именно больше выделена Греция, получается юг Франции безопасный вот скажем, безопасный быть, безопасный юг Франции угу. эм, так И, Испания хорошее место э, ну без, я, я веду с точки зрения безопасности угу. то есть вот именно а Греция причем она на границе с Турцией вот как бы там опять же что-то вот новый какой-то фокус произошел эм, так Персидский залив э, под напряжением находится значит западное побережье Индии опасное восточное кстати безопасное, но более скажем такое опасное западное, кстати западное побережье Индии ну западное это имеется в виду это которая находится вот в, стор в сторону Саудовской горами туда смотрит угу. вот. восточное которое смотрит в сторону Индокитая там ну, как бы больше Показатель э, такой спокойствия. А вот, э, кстати, Вьетнам. Вьетнам неспокойно. Вот я говорю, как бы Китай с Вьетнамом не зацепился, через Вьетнам проходят очень негативные линии. Астрокартографические. В это время, да? Вот, ну, вот вообще, на сейчас. август месяц я как бы вот сейчас август смотрю. Месяц. Да, вот как бы здесь там кризисы очень сильно идут. То есть, это Индонезия, да. Что же, еще, если мы рассмотрим, Австралию, Австралии в этом месяце именно западная часть, ну, средний запад, скажем так, не очень, не тоже не очень, опасная, скажем, для путешествий и так далее, севера, северная часть, нормально, Так, сейчас, секундочку, вот, Карибский бассейн, скажем, Куба, даже не Куба, а Мексика, которая граничит с Кубой, вот это место, кстати, наиболее, то есть, наиб... очень много ну, из тех ближних, которые, оно относительно безопасное. Вот очень, кстати, опасная Мексика становится вот в этом августе. Именно Мексика, где Акапулько, вот этот, например, известный курорт, он как раз там показатели вот такого... Ну, скажем так, Ну вы меня спрашиваете про опасности, я поэтому не говорю, Нет, что да. все вы... правильно. Вы знаете, вы знаете, американцы в основном, э, ну, не только американцы, те люди, которые проживают на, в Северной Америке, э, обычно едут отдыхать, э, ну, во-первых, с детьми едут отдыхать. Самое такое место, понятное и известное, и ближе всего это находится, это Мексика. И в основном туда едут дважды в году. Американцы, в общем-то, так приучили себя, что ли. У них две недели отпуска. Ну так, неофициально. Вот. Они берут одну неделю и едут с летом с детьми. Речь идет о том, что поехать с детьми. А вторую неделю они берут, когда каникулы, зимние каникулы. И тогда вот примерно вот, январь месяц, так конец декабря, поскольку понятно, вот, под Нью-Йорк. и в это время тогда люди уезжают в отпуска. Ну, мы разбираем август, но в гости посмотреть, вот, скажем, декабрь, январь именно Мексику. Нет, я сейчас не могу, не готов. Хорошо, время надо затратить. А я хочу сказать, что я еще не договорил, вот, Калифорния хорошее, очень безопасное место. То есть, это вот как раз где вот эти города вот, например, Сан-Диего, ну, это что у нас, это Мексика, что ли, уже идет, да? Сан-Диего, это... это, ну, да, это граница, это граница, Ну Вот э... этот, полу... граница, вот да. этот полуостров мексиканский, который вот, где Сан-Диего находится, это Энсенада, город вот этот, эм... он безопасный. Но я говорил, что восточная, вот, юго-восток Соединенных Штатов, извиняюсь, юго-запад, западная часть, и она, Средний Запад, и вот где вот граница с Мексикой, это очень комфортный отдых там будет. Там благоприятный, хороший даже для романтических таких вот путешествий. Гармоничный. Ну и, в общем-то, относительно безопасный. Вот так вот. Если так. Ну, Флорида, кстати, безопасная. То есть нет повреждений. Куба нет повреждений. Есть на так это что за цепочка островов Это Сент-Джонс вот эти вот здесь опасно уже Форт-де-Франс Это Карибское море? А вот э, цепочка островов которая идет от э, на восток от... А Доминикана где? Mm -hmm. Вот Доминикана и Западные Доминиканы где-то на тысячу километров. Вот там опасные места. Mm -hmm. Ну, интересно, интересно, потому что, в общем-то, люди обычно популярно ездят в круизы. Да. И, да, и круизы в два региона, в которые обычно люди ездят, это Средиземное море. И даже американцы, хотя это, в общем, далековато от нас в Европу, вот Средиземное море, мы сейчас с вами определили, регион, куда корабли, скажем, Грецию, которые туда вот заходят, ну, значит, надо тогда... Скажем, если... больше, даже, я бы сказал, воздушного такого, либо ну, такая... Насколько я не знаю, в Греции э террористическая угроза, насколько она там опасна. там, Вроде там тишина, но там больше, я бы, опасность для самолетов, даже не для кораблей, скажем так, э именно про, если про Грецию говорим. И и конфликт с соседом, вот это, который очень вероятно может быть, потому что есть замороженный конфликт между Грецией и Турцией, это остров Кипр, например. Там... Ну, на Кипр и любят так. ездить россияне, да, насколько я знаю. Ну да, да, да, там рядом. Ну, вроде там, на Ближний Восток, именно, ну, Кипр, он, он к Израилю ближе. Там э, Кипр не поражен никакими то ну, может, чуть-чуть достает туда, но так особого нету. Пока именно Ближний Восток, кстати, он опять же здесь в августе месяце граница э, Армения, Азербайджан, э, вот эти, э, Иран, Ирак, вот эти места. Персидский залив, кстати, отмечен напряжением очень военным. Ну, Персидский залив, по определению, там всегда какая-то там опасность есть. Ну, Честные есть, да, звезды, есть именно вот такого рода, что может быть именно как бы стрельба какая-то, там, именно вот я имею в виду, что не просто там стоят военные, смотрят, а как бы mm -hmm. вот. Ну, Израиль, по крайней мере, кстати, Израиль, он же э, страна, которая рождена в затмении, между прочим. И там все войны, которые были Учения начинались на затмение, причем день в день. На, вот если мы потом передачи будут, мы посмотрим. Потому что мы сейчас смотрим как раз до затмения период. Вот именно пере, те, которые будут на. А у меня, кстати, есть здесь. Я могу глянуть, между прочим, я готов даже. У меня есть расчеты на эту тему. Немножко после поездки немножко сонный такой. но... что я хочу сказать? Ну, пока не вижу тут каких-то серьезных военных обострений, именно вот... В этот период времени, да, мы, о котором сентября. мы с вами говорим, в августе а, -го. вижу, да. Да. Не, я говорю про сентябрь уже даже туда, сентябрь. потому что затмения mm -hmm. будут именно в сентябре, такие, ну, как первый, там, с первого там, 1 сентября будет затмение, эм, потом через две недели, там, 16 сентября, вот, но, по крайней мере, первое затмение оно нет, оно... Не, не вижу, не, нету, то есть, э, значит, но опять же, граница, то есть, опять же, граница Турции с Арменией, с этим вот где-то вот этот узел почему-то очень сильно отмечен. Вот так. Ну, не только Армения, я имею в виду, там Ирак, Иран, вот, то есть, напряжение, они не в Израиле, а, скажем, в восточном Израиле, там где-то тысячи на 2 километров туда, а это уже полторы скажем так это уже как бы уже далековато э, объяснение почему -то. ну проверим по крайней мере посмотрим что там прояснится но в любом случае в израиле всегда напряжение растет на затмении поэтому какие-то конфликты и провокации там именно, именно день в день то есть 1 числа сентября либо 16 сентября, они крайне неповероятны. Угу. Да. А, ну, хорошо, хорошо. Вы недавно приехали, я полагаю, что вы все еще где-то акклиматизируетесь, поэтому я думаю... Прилетел! Что да, прилетели, да. Я думаю, что Здесь. на этом мы можем на сегодня закончить, ну напоследок можно сказать, дорогие радиослушатели и те, кто нас будут видеть в записи, и YouTube зрители, мы беседовали с Андреем до эфира, в частности по валютной паре евро-доллара, и вот уже есть для тех, кого это интересует, естественно уже есть, так сказать, прогноз на август месяц в движение евро-доллара. Кого это интересует, вы можете, ну, во-первых, посмотреть на и Андрея сайт рассветсириуса э, USA, правильно? Рассветсириуса, рассветсириуса точка Рассвет Сириуса, да. Да, Sirius. там USA есть. Да, это. USA там нет. это Sirius. я уже все смешал в одну кучу. Э, да. Россия-сервиса.com ну, Там USA, да. там есть, внутри слова эти три буквы подряд стоят. Кстати, и, да, действительно. Да. А, не случайно, да, не случайно да. мы общаемся. Да, да. Я, я не, не, не специально делал, но я потом обратил внимание, что как-то они... Удивляются. А я когда читаю, мне это бросается, поэтому даже видите. Как... Я по-русскому, вот это слово было сначала, на русском придумано, вот. А, а когда это... в английской транскрипте там USA присутствует. Да. Ну, так на Фейсбуке графики я их выкладываю. Уже есть да, есть такой прогноз. В целом, для евро негативный доллар будет укрепляться. И вообще-то говоря, по многим прогнозам, по моим личным графикам и ощущениям, и так сказать, многим у других факторов, скажем, доллар будет очень серьезно укрепляться до какого-то момента. И это будет, наверное, в, в election, в выборы идти, то есть где-то вот до конца года. Резко причем. но ну, соответственно, образом, все остальные противо, так сказать, противоборствующие пары, там, евро, британский фунт, там, допустим, в том числе, кстати, рубль, будет понижаться. Ну, вот мы говорим про август. кого это интересует, пожалуйста, можете задать вопрос. Еще раз, это SunGates108, это наш Skype, это тройное W sungatesradio.com, sungatesradio.com. Это телефон, в конце концов, 847-226-9956. Ну и, Андрей, спасибо вам большое за ваше время и за очень интересную беседу. Ну и мы э, о нашей следующей программе, э, дорогие друзья, вам сообщим. Это будет Facebook, это будет на сайте Андрея Бухарина. И это будет э, ну, в средствах массовой информации, появится информация, когда будем. Сегодня пока еще не определена дата, точная. Но ну, на следующей неделе мы, полагаю, встретимся. Хорошо да, Майкл, я так понял уже заканчивается передача да, надо, а вы хотите еще добавить? у нас еще есть Ну, я как раз по этой паре евро-доллар или вообще по давайте, валютам давайте. Рассказать еще пару суток меня, меня это интересует я понял, Майкл вот, оберегает от перенапряжения но я уже восстановился действительно, очень много потрачено было сил но я сейчас уже жив-здоров Ну, суть в чем, если кратко да, вот для жителей, кстати, России мы все про Америку а про доллары, ну вот что с рублем, часто спрашивают. Да? Ну, надо понимать, что есть такая закономерность, именно рубль, я так считаю, это, как, точнее, как я уже называл, это не столько валюта, сколько это индекс цены на нефть вот, в российской, ну скажем, финансовой такой вот сфере. И если из этого мы исходим, и нефть начинает снижаться, то есть она вот сейчас уже снизилась с июня на 15 процентов, уже в районе 43 долларов топчится, то естественно, что рубль начинает падать. Причем ко всем валютам, не только к доллару, то есть он в принципе вот, ко всем. А вот именно между противостояние между евро и между долларом, вот сегодня евро, он так как-то бодренько себя повел, укрепился. Ну, в рамках скажем так недельного скажем месячного тренда если мы смотрим потому что мы часто вот происходят скажем так вопросы а какой мы период рассматриваем то есть есть долгосрочный среднесрочный краткосрочный но мы рассматриваем, мы рассматриваем в пределах месяца прогноз поэтому понятно что какие-то годичные волны там мы их не берем сейчас учет, потому что глобальный стратегический прогноз – это снижение евро по отношению к доллару. В принципе, скажем так, годичный прогноз, если брать, годовой такой. А прогноз на этот месяц, он говорит о следующем, что, ну, на следующий, на август, что именно уже буквально с понедельника произойдет разворот, ну, понедельник я имею в виду, понедельник 1 августа, да. Вот сегодня у нас 29 июля, это последний день торгов сегодня, и евро пошел вверх. И он как евро раз... пошел вверх, я хочу добавить, что еще у нас будет несколько часов будет маркет работать. А воскресенье, воскресенье, то есть по времени, скажем, города Чикаго, это 17 часов. То есть у вас будет понедельник, в ночь воскресенье mm -hmm. на понедельник, и это будет 3 часа ночи. Uh, нет, час ночи это будет, час ночи. Uh, открывается официально, открывается то, что называется GloBEX. Uh, почему? Потому что уже Азия начинает работать в это время. Mm -hmm. Ну и uh, открывается. А вот uh, резкое какое-то вот будет движение, uh, когда откроется Лондон. Uh, лондонская биржа, потому что там находится главная биржа, и соответственно, образом и фунт, и евро будет uh, там работать. Вот. Вот. То есть, кого это, да, кого это интересует, поскольку, ну, скажем так, у меня и самого, и студенты, их это, естественно, интересует, я, так сказать, даю свои рекомендации, но особенно, если это связано, вот еще добавляется сюда еще астрология, то есть, это шансов достаточно много. Ну, угу. ну вот хотел вот как раз ответить, что у евро как раз рост силы идет на эти выходные, когда торгов нет уже, то есть, значит, сегодняшний день она закончит ростом. А вот с понедельника уже показатели другие идут, когда евро теряет силу, скажем, а доллар начинает набирать, причем он начинает набирать весьма и весьма где-то вот к третьему числу, э -э, сейчас я что-то, к третьему августа э -э, рост доллара, а что у нас 3 августа, это практически это полнедели следующие, ну вот э -э, как раз вот на следующей неделе. 3 августа, да. да. Ну, хотел бы отметить, что очень... Так, секундочку. я Как раз тексты у меня есть готовые По датам озвучить? По евро-доллару именно на месяц, так более подробно, я уже подготовил текст Ну, почему нет, кто-то среди наших радиослушателей найдется, кто, проверим, кто может, закон, интерес, да, интересует, да. и мы в следующий раз действительно проверим это. Значит, смотрите, евро падение с 1 по 3 августа, замедление падения, то есть бокового, ну, боковик флэт с 4 по 7 Точно флэт, ну, так, процентов 80, что будет флэт, это с 7 по 9 августа. И уже где-то вот с 10 начинается падение евро, которое будет идти с 10 по 12 августа. С 12 по 13 слабое укрепление, ну, такая слабая коррекция. Довольно сильное падение евро с 13 по 14 августа. 15-го коррекция, боковой идет с 15-го где-то по 18 августа. И, кстати, вот с 18 по 20 рост идет евро, а дальше с 23 по 25 падение и там какой то неясной ситуация. И главное, конец месяца, любопытно, особенно 28-29-го. Августа очень сильный рост евро относительно доллара. Ну как в, в масштабах нисходящего тренда? Ну и в конце перед уже перед затмением 30-31 угасания так это, этого эм, такого наступления евро на доллар. Вот, поэтому я сейчас таким по дням сказал, посмотрим. В общем-то, здесь не указанные уровни, уровни у нас, какие это указывают. Майкл, обращайтесь, да, мы в таком тандеме работаем. Моя задача найти, где происходит разворот и кто занимается торговлей, биржевой торговлей. Можете проверить на своем опыте, насколько наш прогноз будет точным, вот какие уровни Майкл озвучит. До куда они будут доходить если вот в эти дни так что ну я ну. могу сказать о том что вот пообщавшись сегодня с астрологом Андреем бухариным у меня была очень большая позиция на евро кстати это в принципе называется counter trend то есть это в противоположном направлении тенденция понижению евро относительно доллара еще раз на недельных графиках скажем так дневных и недельных графиках а вот внутри оно идет у меня была очень большая позиция я из нее вышел вышел я конечно в плюсе поскольку евро росло и ну, так может быть я предполагал бы что по уровням оно могло бы пойти выше но зачем когда и так уже все понятно тем более что вот скажем мне профессионал сказал о том, что, возможно, разворот. Поэтому я вышел из этой позиции. Ну, могу сказать, вот у меня график, так сказать, перед глазами на другом компьютере, сегодня еще индекс Несдока сделал в очередной раз сделал новый рекорд значит, хай, то есть поднялся, ну, относительно. А вот, скажем, два остальных, главных индекса S&P 500, 500 крупнейших американских, это экономика Соединенных Штатов Америки, корпораций, и близко даже не подошла к предыдущему, допустим, вот, высоте, на которой она была несколько там, недель тому назад. Ну и самый слабый индекс, это индекс Dow Jones. Он и близко еще даже совсем, он находится в нисходящем канале, по-русски, если выражаться. Ну, когда мы его пробьем, тогда мы будем об этом говорить. Кстати, мы планируем с Андреем уже в следующий раз, кого это будет интересовать, говорить об индексах. Индексы, в частности, Dow Jones, который самый, ну, так сказать, известный, хотя туда входит всего лишь 30 корпораций. Вот. Ну, хорошо, дорогие друзья, на этом мы тогда заканчиваем нашу программу. Я прощаюсь с вами, Андрей, и прощаюсь, дорогие друзья, с вами. Ну, Программа наша записывается, она будет обработана и выложена в YouTube и появится на Facebook. Все, тогда хороших всем выходных, доброго вечера в, на территории Соединенных Штатов, а у нас пока еще... Вот... Даже еще а вам хорошего не дня, Не подошли, да. а кто еще там, где-то на западном побережье, либо в Тихом океане, доброго утром, страна, да? да. Всем а, хорошего настроения. Нет, да? как раз таки тихие нет. на Тихом океане, на восточном побережье на час позже, чем мы, мы где-то так посередке находимся. Ну, да, да, а это... на западном побережье, это в Калифорнии, там на два часа э, раньше. Ну, вот. как американцы говорят, э, «thens got friday». То есть, слава Богу, пятница. То есть, рабочая неделя как бы заканчена. В общем, да. Хороших да. выходных всем. Хороших выходных да. всем и всего доброго, здоровья. И, и позитивное мышление. Я хотел бы добавить, чтобы, если так, окончание, чтобы не такая, скажем, грустная, а то мы как бы тренд такой был, какой-то пессимистичный, там все... Все пропало. Нет, жизнь на, земле... да, жизнь на Земле продолжается. Просто надо понимать, что есть время, когда целесообразно скажем, куда-то путешествовать, а есть время, когда безопасней дома у камина, как говорится, побыть. Ну, я тоже прощаюсь. Благодарю Майкла за приглашение. Желаю удачи успехов -радио и успехов сам Сангейс-Радио и ведущему. До свидания. Спасибо друзья. большое. Всего доброго. До свидания.